Подозреваемые в убийстве 8 человек в Макеевке задержанные. Они сознали совершенном преступление. Мотивом стало ограбление. Как следует из показаний, задержанных из дома похитили 60 тысяч рублей и угнали автомобиль Шкода. В преступную группу входила сестра подозреваемая, помогавшая жертвам убийства по хозяйству. В 15 тысяч надо было ему отдать. И из-за этого он пошел на это преступление. Выпили, еще раз выпили. Потом приехали, как я уже понимаю, что мать с отцом. Я пришел к тому мнению, что часик зайду. Всех убил, забираем все, то, что есть. В первую очередь старшего семьи, потом тех, кто были справа. Толком я, кто ну, были справа, я не рассматривал. Сколько было тоже их там, всех не помню. Помню, что в итоге человек 8 было. Убил всех. Мы зашли в дом, ну и начали что-то ценное искать. В, в общем, ценного ничего такого и не нашли. Там была приставка, но я ее увидела только, когда мы отъехали, уже не в доме были. Я забрала только телефон.